занимаюсь цветами уже не один год и первый раз вижу как цветет алоя вот алоя такое надо конечно пересадить уже давно и вот он зацвел такие беленькие цветочки они какие-то не очень красивые ты тут не особо пышно и без запаха но факт есть факт алоя цветет хм. ну, пожалуйста интересно я так был удивлен артефактом ну вот.